А на сайте CSGO Fast вы можете получить скины для таких игр как CSGO и Dota 2, делать ставки на киберспорт с лучшими котировками, ну или просто хорошо провести время в одном из десятка модов. Ну что, вы уже конечно перешли по ссылке в описании, правда? Здравствуйте, дорогие друзья. Скажите, есть ли у вас дома холодильник? А не замечали ли вы то, что в вашем холодильнике бывает исчезает еда? И не про ваших родных, которые у вас крадут ваши вкусняшки, а про сам холодильник. Замечали? Тогда лучше вам обратиться к доктору по номеру, ибо, скорее всего, у вас появилась копия объекта 200J. Давайте-ка с него и начнем. Объект SCP-200J, класс объекта, безопасный. SCP-200J – это большой двухдверный холодильник. В холодильной камере имеется 5 пола. Также на внутренней стороне каждой дверцы имеется по три полки меньшего размера. SCP-200J наделен разумом и может говорить скрипучим электронным голосом. SCP-200J обладает способностью взаимодействовать с пищевыми продуктами, помещенными внутрь его. Продукты, находящиеся внутри SCP-200J, через непоследовательные промежутки времени меняют свое местоположение и сортируются в соответствии со случайно выбранным параметром. К настоящему времени было замечено, что SCP-200J сортировал продукты по следующим параметрам. По цвету, по размеру, как в порядке увеличения, так и уменьшения. По алфавиту, по количеству слогов, по уровню pH по определению прочности на разрыв по эластичности. И, к сожалению, никому не известно, как SCP-200J узнает об этих всех свойствах. Но в ходе экспериментов выяснилось, что сортировку он выполняет чрезвычайно точно. А вот один из этих самых экспериментов. Господи, ну вот опять 25. Что-то не так, господин Грэхэмс? Зачем ты снова все переставил? Я ведь совсем недавно продукты нормально разложил. Прошу прощения, господин Грехемс, но мне кажется, что так было бы гораздо логичнее И как же, ты положил питу рядом с кишмишем Ну и где-то логика На этот раз ты рассортировал продукты по цене или по электропроведимости Или по какому-то показателю нежелательной смерти от утопления в данном продукте Посмотрите на штрих-коды Ага Понятно. Ты расположил продукты в порядке возрастания чисел на штрих-кодах. Так точно, господин Грэхэмс? Спустя месяц использования субъекта 200J произошло то, чего никто абсолютно не ожидал. Объект совсем не хотел открываться. И дальше давайте послушаем аудиозапись разговора Грэхэма и 200J. Эй, что за шутки? Открывайся. Грэхэм ударил кулаком по двери SCP-200J. Ты чё, глох? Открывайся, черт возьми. Боюсь, что я не могу этого сделать, господин Грэхэмс. Вы снова внесёте беспорядок в мою работу. На этот раз она идеальна. Внесу беспорядок? И что? Все мои продукты останутся там, внутри. Что ж ты за холодильник, если из тебя нельзя забрать еду? Моя основная функция — организованное хранение пищевых продуктов в удобном и понятном порядке. Вы же, господин Грэхэм, со своей стороны мешаете мне выполнять мою работу, внося свои коррективы. После этого случая объект ни в какую не хотел поддаваться и открываться, ибо Грэхэм отказался принимать условия SCP-200J. Вы что, хотите кушать? А? Переходим к следующему объекту, и он является русским. Вы спросите, что же в нем странного? Абсолютно ничего. Но вот странно то, что ему присвоили класс SCP. Объект scp 106 ru Класс объекта Cater. Условия содержания объекта SCP-100J почти все свое время проводит в своем сарае, рядом с деревенским домом, и вообще невозможно вывести его оттуда. Поэтому вокруг территории, на которой находится объект, выставлен патруль. Патруль должен следить за объектом и сдерживать его при попытке нарушить условия содержания. Объект неоднократно пытался бежать, но его быстро ловили. Вот один из случаев. SCP-106J, вернитесь в свою камеру содержания. Блять, до функции. «Дебилы, я всего лишь в магазин за сахаром поехал!» А для того, чтобы ловить объект, был придуман специальный протокол отловли 100J. При нарушении условий содержания в сарай, в котором проживает SCP-100J, должен был зайти один сотрудник класса D и подойти к аппарату, который производит неизвестную жидкость, и начать неаккуратно трогать его. В течение 10-15 минут SCP-100J вернется в зону содержания в агрессивном состоянии. Если же рядом стоят сосуды в виде бутылок, в которых есть неизвестная прозрачная жидкость, то сотрудник класса D должен начать пить ее содержимое. Тогда SCP-106J вернется быстрее и в более агрессивном состоянии. SCP-106-J – это гуманоидное пожилое существо, от субъекта постоянно несет сильным перегаром, поэтому не рекомендуется неподготовленным сотрудникам приближаться к субъекту более чем на 20 метров. Из-за крайнего агрессивного поведения SCP-106-J других характеристик не удалось получить. SCP-106-J был найден, когда в деревне в России поступили жалобы на громкие крики алкашки. А после того, как местная полиция не справилась с субъектом, после того, как он напоил их неизвестной жидкостью, он привлек внимание фунда. Также объект проявляет крайне агрессивное поведение, особенно к молодежи в возрасте 10-25 лет, когда они пытаются проникнуть к нему в сарай или док. SCP-106J ловит их и отводит в сарай, в котором по словам выживших он производит странную жидкость с жгучим вкусом, похожую на водку, которую он поет своих жертв и вводит их в состояние опьянения, а после рассказывает чтобы раньше было лучше, а то, что происходит дальше, жертву уже помнит. Похоже, что данная жидкость является жизненно необходимым источником энергии. Если жертве удается освободиться, то SCP-106G неизвестным образом генерирует боевое ружье, которое заряжено белым кристаллическим веществом, похожее на натрий хлор, и стреляет в жертву. Выстрел не смертелен, но по словам жертв, очень болезненный, независимо от использованной брони. По этим данным, мы можем выяснить, что класс Кеттер был присвоен объекту не зря, Он он весьма агрессивный и может принести невозмутимый ущерб всему живому. Объект 682J Класс объекта Кетар Условия содержания объекта Самый крутой супер-пупер на свете должен жить большой стеклянной цистерне с кислотой, чтобы он не смог стать большим и никому нельзя с ним говорить, потому что он очень хитрый. Самый крутой супер ящур на свете – это большой ящур с большими зубами. И он не может помереть, потому что он может превращаться во что угодно. И иногда он очень маленький, потому что он может так делать, потому что он может все. Самый крутой супер ящур на свете – очень умный. У него уровень IQ где-то в районе до Леона. И однажды он разговаривал с очень умным компьютером, и они оба были очень умными. Он ест все, и он использует свой нос, чтобы есть особую еду, поэтому он может есть все. Он умеет делать все, что угодно. Доктора решили использовать кристалл против супер-пупер-ящура. Они коснулись ящура кристаллом, и ему стало больно, но не очень. На супер-пупер ящере начал расти кристалл. Ящеру больно. Кристалл взорвался. Ящер развалился на малюсенькие кусочки, но потом кусочки собрались поедино, и ящер победил. Объект 426, класс скеттер. Условия содержания объекта. Я должен быть заперт в помещении без окон, через которые меня можно было бы увидеть. На двери должны находиться предупреждающие знаки, никак не связанные со мной и моим назначением. Во избежание непреднамеренного распространения моего основного эффекта. Только персонал третьего уровня допуска и выше имеет право знать о моем существовании и в особенности о моих свойствах. Здравствуйте, я scp 4 426. Меня следует именовать так, чтобы избежать двусмысленности. Я обычный тостер с питанием от электросети, предназначенный для поджаривания кусочка хлеба. Тем не менее, когда кто-то, кто бы то ни было, упоминает меня, он невольно говорит обо мне в первом лице. Несмотря на все попытки как-либо обойти это странное явление, пока что не найдено ни одного способа говорить или писать обо мне в третьем лице. Лица, вступающие в контакт со мной на протяжении более чем двух месяцев, начинают считать себя старыми. Если не противодействовать им силой, больные в попытках имитировать мои стандартные функции наносят себе существенные травмы, вплоть до летального исхода. Я был обнаружен в доме семьи в Вскоре после ужасающих смертей троих их членов, я был прислан младшему мистеру и миссис в качестве подарка на свадьбу. На коробке не было ни обратного адреса, никаких либо еще идентифицирующих отметок. Примерно через два месяца после того, как семья получила меня в дом, была вызвана пожарная бригада для тушения пожара, вызвана коротким замыканием. Младшая миссис скончалась от удара током, ставшего результатом ее попытки съесть электрическую резетку. Две другие жертвы умерли вскоре после пожара. Старшая миссис ухитрилась заглотить порядка 10 килограмм хлеба, прежде чем умерла от внутреннего кровотечения, вызванного разрывом желудка. Младший мистер скончался от сильной кровопотери, причиной которой стала его попытка со мной. Единственным выжившим оказался глава семейства, мистер... Найденным пожарным в состоянии сильного истощения, он сообщил своим спасителям, что неделю назад вставил себя ломать хлеба и все еще ждет, пока из него выскочит поджаренный тост. Объект 420 g Класс офигительный. Эй, чувак, такого класса нет. Э, должно быть безопасно или что-то типа... Пароли. Ты что творишь, чувак? Мы не можем просто так сказать всем, где мы держим... Эй, ты не можешь говорить о статьях, братан? «Лады, так вот, я обнаружил эту шнягу, когда мы отдыхали на Ямайке. Это было очень крепкое. В ней было понамешано чего-то красного и синего. Хорошая, чувак. Мы курили эту шнягу с тощим. И тут говорит». Он говорит мне, «Эй, братан, давай возьмем эту шляпу и пропустим ее через, через ту машину, которая изменяет вещи и делает их лучше». И я сказал, что это было превосходная идея, И мы так сделали. Вообще, в первый раз мы применили очень тонкий режим. И вау, мы потом ржали несколько недель. Фигово то, что произошло с... По-прежнему ржу как... Тем не менее, таким образом мы вытащили эту наикрутейшую из машин. И мы... Заценили ее А потом мы такие Вау Вообще это было просто превосходное Но потом мы все истратили И у нас ничего не осталось Кроме семян И мы подумали Что мы не можем просто так избавиться от них Таким образом мы решили их посадить и вырастить И тут такой говорит Эй братан Как насчет той грязи На которой будет очень быстро расти Я сказал что это была превосходная идея Так вот мы пошли И взяли немного грязи И посадили семена в нее И мать моя женщина Братан Это потрясающе а вот пару экспериментов с этой шнегой. Номер один. Давай дадим немного этой... Той большой ящерицы. Ее вообще расколбасит. Круто, братан, но что если ее пробьет на хапчик? Чувак, я дал немного этой... И она преследовала свой хвост целых два часа. Примечание. Испытания 420J на животных более не позволяются. На видеозаписи, сделанной охранниками камеру видно, как наш сотрудник... Покидает зону на украденном служебном транспорте с собакой, находящейся под действием SCP-420J. Ожидается дальнейшее исследование. Тест номер три. Эй, братан, а что если дать немного этой той жуткой статуи? Зачем, чувак, она и так уже похоже словила кайф? До полного изучения причин этого чрезвычайного непрофессионального поведения, все оставшиеся образцы SCP-420-J будут конфискованы. Что ж, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Я бы был бы крайне рад, если вы поставили лайк, подписались на канал, ну и поставили колокольчик. Ну и мой вам совет, в действительности все иначе, чем на самом деле.